Перед тем, как показать вам мою новую вышивку, я покажу вам то, что нашла. И это тоже вышивка Sailor Moon. Вот, смотрите, такую вышивку я сделала пару лет назад. Я тогда скучала по Sailor Moon и мне хотелось, ну, что-то сделать связанное с ней. Я специально вышивала ее такой вот полной пасмой, потому что мне хотелось побыстрее ее закончить и увидеть готовую. И ну, еще мне самой по себе нравятся широкие линии. А сейчас я покажу вам мой дорогой раритет. Это вышивка моего детства. Эту картинку я нашла в журнале с наклейками. И Увеличила ее с помощью такого приспособления для диафильмов. Вот, перевела на ткань и вышла, наверное, всеми цветными нитками, которые были у меня дома. Это обычные цветные нитки, швейные. Вот видите, здесь я даже крестики сделала в косичках ее. Вчера я рассматривала, и мне очень понравились вот эти вот стрижки, которые я сделала в шее. И тут не просто так, со смыслом. По-моему, очень здорово. Как мне дорога эта вышивка, я вам даже сказать не могу. Она везде со мной переезжает, я ее храню. Смотрела на нее очень много. И я специально вышила ее на изнаночной стороне ткани. Сейчас я отогну уголочек. Здесь вот видите, она более яркая. То есть, мне казалось, что вот... Этот оттенок ткани более всего подходит под эту вышивку. Мне нравится вышивать на такой вот простой ткани с рисунком. Сам узор, он подсказывает мне линии, вдохновляет. То есть вот здесь я вышла на изнанке так как она меньше забивала рисунок, но в то же время способствовала его выразительности. Еще у меня есть куклы Sailor Moon, я знала, когда мне папа их купил и не могла дождаться, чтобы он приехал с работы и быстрее их привез. Они еще как бы из той серии, когда Sailor Мун шла по каналу дважды два. У них еще были подставочки, но я что-то найти их не могу. Вот у них тут волосы шевелятся так немножечко. У Бани не слишком заметно. Вот у Сейлор Марса так нормально. Типа колышется от ветра. Подвижные руки. У малышки была еще Луна. То есть этот пи тоже что-то не нашла а сейчас я покажу вам вышивку которую делаю сейчас я вышила синий костюм такседа более детально проработала волосы руки вышила такседа а больше всего мне сейчас нравится рука бани. она такая объемная какая-то реалистичная приятное. Платье вот еще недостаточно выразительно, но это потому, что в нем не хватает белого цвета, и розовый цвет сейчас сливается с розовой конвой. Но я добавлю туда белый цвет, и это будет следующим этапом моей работы. Так что скоро еще увидимся, и я покажу вам продолжение. Пока!